Владимир Путин провел в Кремле встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, на которой обсудили политическую ситуацию в Сирии, международный терроризм, а также вопросы двустороннего и гуманитарного сотрудничества. Нашими совместными усилиями освобождена основная подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения организации объединенных наций, без вашей санкции присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством. К сожалению, до сих пор сохраняются и. Очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее, в освобожденные районы активно возвращаются на беженцев. Я своими глазами видел, когда было в гостях, по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину. Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла.